Всем привет! Меня зовут Александр, и я являюсь тренером Лиги Бариста. Эй, сегодня я вас познакомлю с такой прекрасной машинкой, как рабустеза Или рабустеца что с итальянского переводится как «прочный и надежный». И названа она так не случайно. Именно из-за того, что сборка здесь полностью итальянская И, как заявляет производитель, минимальное количество пластика В основном это лату, медь и сталь У меня не так, конечно, было много времени для прям детального знакомства с этим оборудованием Но все же пару преимуществ я уже для себя точно выявил А первое, это все-таки внедрение ротационной помпы Что дает достаточно плавную подачу воды и приятную выборку эспрессо То есть мы прям прекрасно наблюдаем за такими красивыми струйками, когда готовится наш любимый твой еще одно преимущество, это достаточно высокие группы, когда можно поставить не только чашку, но и стаканчик 300 миллилитров. Прекрасно подлезает, даже не надо как-то изловчаться и наклонять стакан. Но при этом, что самое важное, так как все-таки у нас люди в кофейне в away, предпочитают напитки большего объема, это 400-450, то есть стакан 450 миллилитров прекрасно подойдет. Да, чуть-чуть наклонили, но при этом мы не теряем эспрессо на переливании из питчера в стакан. При этом машинка достаточно универсальная, может работать спокойно и от водопровода, и как, допустим, в нашем случае мы подключили на бутылке Сливной шланг – бутылку для отводов и заборный шланг – бутылку с водой. А, при этом машинка не теряет воду из шланга, то есть не стекает, но как рекомендация а на будущее большинство владельцев копейников думают о приобретении данного аппарата это поставить на шланг, который забирает воду, обратный клапан, чтобы все-таки предотвратить шанс слива воды с шланга. При этом данный аппарат относится к семейству автоматических эспрессо-машин, когда мы можем настраивать проточность воды в количестве или в секундах, что на самом деле упрощает жизнь бариста, то есть, особенно начинающего бариста, а, так как я занимаюсь преподаванием, нередко наблюдаю, когда... Начинающий сотрудник постоянно смотрит за тем, как протекает экстракция, чтобы не пропустить вот этот момент, когда надо выключить кнопку. А здесь мы можем настроить, и Борис, нажимая кнопку, будет точно уверен, что подача воды прекратится. Это освобождает его руки. Он может принять заказ, рассчитать гостя, взбить молоко, сделать еще какую-то вторичную работу. Ну, банально даже там, не знаю, за чашку скрыть. Также в комплекте с данной машиной у нас имеется вот такая вот подставка под чашки небольшого объема или небольшой высоты, что достаточно позволяет сократить расстояние, и это позволяет э, не забрызгать чашку струйкой эспрессо, когда вы будете его готовить. Ну, то есть не теряется презентабельный вид посуды. Ну и, наверное, самая главная информация, где взять такой аппарат? А на самом деле ответ достаточно простой. Приобрести вы его можете у нас Лига Шоп. Ну, берете Лига, борис зачеркиваете, Шоп пишете, и вас как раз-таки перекидывают в интернет-магазин, где вы спокойно можете ознакомиться и вас проконсультировать, то есть так же, как я, по этому агрегату.